Лошади уходи. Отвались. Лошади уходи, век воли не видать. Танцы, гонцы, гра. потом. но них нет ни в коем случае. Ну почему? Ему нужен надо, что ей надо я тебе потом скажу. А что ты делаешь? Да это я шаю. Чего? Ну, то есть балуюсь. Хорошо? Как это здорово? Еще бы не здорово. Это хорошо. Со мной не соскучишься.